Здарова всем! Сегодня мы попробуем на Яндекс Яндекс.Талоке заработать 8 баксов за короткое время. Я думаю часа за два максимум я управлюсь, если не быстрее. У меня в городе есть 4 задания по 2 доллара. Будем их выполнять. И вот мы подъезжаем к первому нашему заданию. Что нам тут нужно сделать? Фото здания со всех сторон, сделать фото адресной таблички, табличку на доме указанном в задании, на одном из соседних зданий можно сфотографировать организации, прописать, которые имеются в этом здании, наличие либо отсутствие. Можно загрузить из галереи, можно отдельно фотографировать, я скорее всего буду загружать из галереи, сейчас подъезжаю к заданию. Как видите, здание огорожено колючей проволокой, здесь раньше находился склад компании Добрый Хлеб, теперь эта компания разорилась, хлеб больше не производит. Территория закрыта, внутрь мне не попасть, я по максимуму сделаю фотографии, что смогу, с других сторон, больше мне ничего не получится сделать, может быть, соседней организации сделаю адресную табличку. Пробуем с этого ракурса сделать фотографии. Сделал фотографию адреса на территории соседней организации в режиме работы. Обойдем вокруг территории попробуем сделать фотографии с других ракурсов здания. Тут у нас везде колючая проволока. Внутрь точно никак не пробраться. Вот еще один ракурс, но тут видно только часть здания. Ну, в общем-то и все. Больше фотографий я, наверное, не смогу сделать. Сделал я фотографии здания, открываем заново его, нажимаем продолжить, вот мы их сделали, прикладываем, 17 фотографий получилось. Теперь нужно добавить фотографию адресной таблички на одном из соседних зданий. Написано, если здание есть адресная табличка, то пишите адрес в поле ниже. Если таблички нет, то постарайтесь выяснить адрес из других источников. Номер дома у нас нигде не написан на самом здании. Внутри здания вообще нет сейчас организаций. Попробуем написать название улицы. У дома номер 10. И напишем комментарий. Быстрее и проще набирать текст голосом с функцией распознавания речи. Здание является складским помещением при бывшей организации «Добрый хлеб», которая обанкротилась несколько лет назад. Точка. На территорию, где находится здание, попасть невозможно, запятая, вокруг колючая проволока. Точка. Адресная табличка сфотографирована на территории соседнего здания, улица Промзона, дом 10, на режиме работы организации компании «Дизель». Точка. На самом складском здании и на соседних зданиях, относящихся к территории бывшей организации «Добрый хлеб», табличек адресных не имеется. Точка. Вот такой вот мы комментарий оставили, подробный, надеюсь, 2 доллара нам зачтут. Нажимаем «Готово» и отправим сразу же. Все, задание отправлено на проверку. Двигаемся к следующему заданию и повторяем все те же самые манипуляции, что и в прошлом. Вот это вот все огромное здание. Это все нужно сфотографировать. Приступим делать фото. Не забываем про адресную табличку. Она у нас на соседнем здании. Фотографируем вывески всех организаций, которые находятся на самом здании. Ну и последний участок этого здания. Также делаем фото. Загружаем это задание, находясь недалеко от самого здания. 52 фотографии вышло. На одном из соседних зданий я сделал фотографии адресных табличек. Так, номер дома. Давайте посмотрим на Яндекс.Картах. Номер дома здесь 27 по улице Промышленной. Улица Промышленная. Дом. 27. Все организации видны на фото. Пишем комментарий. Готово. Сразу уже нажимаем отправить. Осталось выполнить два задания из четырех. Одно я выполню вечером после работы, пока не стемнело. А второе задание уже, скорее всего, не успею до темноты. Выполню на следующий день, в обеденное время. Сейчас вечером. Те задания, которые я выполнил с утра, мне уже зачли. Я могу вывесить 4 доллара, но я дождусь, пока не выполню все 4. Сильно подробно показывать процесс съемки и выполнения этих заданий я вам не буду, чтобы вас сильно не томить. Просто скажу, что в первом задании была православная школа и музей, а во втором задании был торговый центр. В торговом центре я обошел все организации, внутри и снаружи сделал фотографии, вывесок и табличек и режим работы. В итоге у меня получилось заработать 8 долларов примерно за полтора часа. Общее время всех выполненных заданий вывел эту сумму на Яндекс кошелек, Это вышло около 620 рублей. На талоке можно заработать. Ссылка для скачивания приложения имеется в описании. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчики, Ставьте лайки. Всем спасибо, пока.